Oh, oh, oh, oh. Here, всем вкус с вами Дэнни, Дэнни Мод. В общем-то, набрали вы 100 лайков, как я и просил. На момент съемки вообще там 115, это вообще крутяк без задквеста. квест А всем спасибо, я доволен. А в общем-то, такая вот сборочка, очень красивая. Но сначала, перед обзором, я хочу напомнить, что я играю на сам Порпе, Легаси. Ну, в принципе, на всех серверах действует мой промокод, хэштег Дэни. Иди его и получай всякие плюшечки. От вертов до коинов, там и капоны на машину, на тюнинги, на скины. В общем-то, промокод хэштег Дэнни, рекомендую. Ну а теперь перейдем к обзору. Наверное, как всегда, это Худ, в первую очередь. В общем... На фисте у нас такой вот демон, Саня его зовут, это, в общем, такой вот фист, картинку я вырезал минут 20, если не больше, если не меньше, а, деньги, короче, деньги не стандартные, может кто-то видит, там такой непонятный прикольный паттерн, в общем-то, ну и хпшки, они чуть потоньше и подлиннее, в общем, как всегда, ну и хпшки, 160 хп, показатель, желтый цвет в общем-то, вот такой вот худ, радар круглый, радар центр дефолтный, без обводки, просто белый, с мини тенью такой, тонкая водочка ну и давайте покажу карту, вот такая вот сочная карта, цвет худа, цвет фиста по-моему, ну хорошо встала, красивенько, такая вот карта. Разошел в меню, вот такие вот фронтены, в таких же стилях, как в предыдущих сборках, то есть свечение, дрейн, шумочек, вот такие вот прикольные фронтены. Вот, что дальше? Я не помню. Далее, давайте покажу пушки. Тут всего лишь один компакт. Вот такой вот Desert Eagle с фонариком. Шотган. И вот такая вот эмочка. Пушки модов школьника. Это такой старенький ганмейкер, который до сих пор, по-моему, несовершеннолетний. Это, в общем, старичок ганмейкинга. В общем-то, давайте послушаем звуки. Звук перезарядки. Все такое. Вот звук эмочки. Мне прям очень нравится, кстати. И перезарядка. Далее давайте пройдемся по текстурным приколам. Какие вот дороги с ВС. По-моему они хорошо встали в саму сборку красиво смотрится, сочетаются прикольно, а далее покрасил все деревья кусты, деревья точно все, кусты в основном только багетов, такой вот э, цвет это бирюзовый, если не дальтоник в общем, вот такие вот кусты, деревья прикольный цвет прям я, я, я давно хотел что-то сделать с таким цветом и как-то на рандом получилось то, что фист совпал с моими хотелками старыми в общем, такие вот деревья и дороги. А, ну и последний из модов, по-моему, это Таймсулс. Skybox не стал езать. Оставил, оставил дефолтные облака. По-моему, красиво смотрится. Также у нас включено солнце. Вот, если видите, там вот оно где-то просвечивает. В общем, давайте посмотрим Таймсулс. Сейчас залезу. Хорошо. А. Вот такие вот 8 погод. Моя фаворитная... Так, а вот... Вот моя фаворит, но когда я ее сделал, я так потек, это ну целый сейчас сок, сок, мне очень нравится реально. Это самая крутая погода, ну любимая моя фаворит. А, моды наверное кончились, покажу наверное скрипты, которые я использую, давайте я посмотрю и развернусь. Первый скриптов 0A это отблок, он блокирует все объявления в общем-то в чате, которые вылазит. если ну ты коптишься, коптер, тебе они не нужны, ты можешь как бы его оставить. Если что в от блок можно удалить его, и у вас Будет вам рекламой. Продам мотоцикл, продам элегию, продам дом. В общем-то, все такое. Далее, выцепил Сенсу. Прикольный биндер. Не мог давно найти себе хороший биндер, который работал бы со всеми нужными мне либоми чтобы работали гангмастеры все такое, и геймфиксер. В общем-то, вот такой вот биндер, чтобы его открыть его настройки. Жмем Ctrl-Z. Такая вот штучка. Вот мои бинды. F1 Deagle, Nail. Лог машины, F2FixCar, F3Clist, вот тут можно что-то добавить, вот так вот, плюсик жмем, дабл клик, а здесь мы выбираем клавишу какую-то, допустим, давайте, альца, и вот здесь мы пишем команду или сообщение, которое у нас должно быть, допустим, хуй, хуй, по-моему, галочки здесь можно не трогать, здесь все под себя, как бы смотрим, сохранить, скрыть, альца, вот, а вот такой вот биндер, вот я ж F1, крафтится дигл, в принципе удобно, можете там для себя использовать, также можно так вот нажать, настройки тут посмотреть, активацию можно поменять биндера, то есть открытие биндера, настроек, ну и крестики нолики, которые хуй когда выиграешь, блять, вот. Ну вот выиграл крест, как он меня выиграл, а я крест, я его выиграл, или нет, походу я его, я его выиграл, ебать, я его не мог выиграть вчера минут 5. Ну, я говорю его, вот, типа, хуй выигрыш, он мега умный. Далее стоит геймфиксер. Это же Все тут подстроено нормально под хороший компик. В общем-то, вот, геймфиксер э, стоит. Из скриптов для самп RP стоит геймастер. Э, в нем у нас стоит... Только таймер на X, он подстраивается под бусты. То есть, когда в названии сервера есть boost, а, то есть там X2, у вас только таймер ставится на 20 секунд. Если нет ничего, то на 60. А также сбив на R. Вот, типа писаем, писаем на R. Автоматическое взятие матов, то есть, открыли склад, он автоматом берет у нас маты. И также можно продавать пушки, то есть, стал вот так вот. А жмешь H, выбираешь, что продать, наружу наркотики. Вот 100 грамм, цена, ну и продаешь. Чего покупаю, все такое, для упрощения, хороший скрипт. По-моему, скриптов... Таких интересных это все. Ну и по сборочке тоже все. Далее будет версия для слабых компов. А, я вам покажу ее и, на себе а, в принципе, попрощаемся. В общем-то, вот ребилдер. Версия для слабых компов. 200 мегабайт за по ГОСТу. А, в общем-то, а, в ней у нас графика на no Fix 1. А, текстуры, а, дорог, текстур а, в 128 прожаты. А, деревья, а, вот такие вот. Деревья, кусты, в общем, 128. Тоже здания вроде как 64 некоторые. Пушки тоже прожаты. Звуки подогнаны под general Вот звуки. Далее графику давайте покажу. Ну просто фикс. То есть потемнее ну, точно будет в общем-то S12. А, моя любимая третья, вот та самое. Солнце включено. Его можно выключить в гоменю. По-моему, в исправление. и Вернуть солнце. Вот. Все потухо. Но с ним как-то ярче становится. Среди какой-то какой такой плавный переход. Я даже не замечал. Ну, в общем-то, вот здесь выключается солнце. Все то же самое, аналогично. Просто 200 мегабайт. Ну и в принципе, наверное, все. Вот вся сборка. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Дэнни. Дэнни Модс. Goodbye.